Всем приветик! Вот мне понадобилось вырезать зеркальце кругом, замутил вот такую вот приспособу. Стеклорез вставляется, регулируется по высоте, по наклону и длина регулируется, точнее радиус. Все сделано на скорую руку. Не до миллиметра можно вымерить, хотя можно до миллиметра вымерить. И сделал такую баклушу. Две дощечки склеил. Между ними болтик вставил, точнее, и две, две дощечки склеил. Обточил болгарочкой, шлифанул. И сейчас покажу как я вырезаю. Здесь термоклей уже. Я уже пробовал стеклышко. приклеилась расстояние уже вымерил сразу фиксируем гаечкой и обводим И начинаем резать. Все, прорезали. Откручиваем стеклорез. Теперь сдвигаем на край, я предыдущее стекло пробовал простукивать, но так будет лучше, не простукивая. Сейчас вытру его от масла, чтобы лучше было видно трещину. Способ не идеальный, но работает. И щипцами вот такими я чуть-чуть хоп. Это сломалось. Хорошо. Хоп. Хоп. Ну вот что и получилось. Края конечно не идеал, но тем не менее сойдет. Потом шкуркой на мокрую шлифонем и все равно это все скроется. Так что как-то вот так. Кому понравилось, берите на заметку. Оторвали, клей содрали. Оттерли зеркальце. Вот и все. Все. Всем спасибо. Пока.